Друзья, всем привет! Хочу с вами поделиться отзывом о прохождении курса риэлтор-профессии бизнес. Это было увлекательнейшее путешествие на целый месяц. И хочу сказать за это огромное спасибо Антону и Дарье. Ребята очень постарались и выдали очень интересную информацию. Ее очень много. Это современная информация, очень динамичная. И я бы сказала, палочка-выручалочка для современных риэлторов. Я в этой профессии более 7 лет и была на всевозможных тренингах, курсах, вебинарах. И могу вам сказать, что этот курс один из наиболее интересных и полезных для риэлтора. Раньше я думала, что маркетинг – это абсолютно несовместимо с профессией риэлтор. Но, как оказывается, в 21 веке это наша палочка-выручалочка. И за это спасибо Антону и Дарье, которые... Приложили у нас на курсе, наверное, максимум усилий, чтобы мы это поняли и освоили. И вообще, ребят, советую вам, те, кто пришел на курс или те, кто еще сомневается, обязательно прийти и все освоить то, что советуют Дарья и Антон. Это все делать, точно выполнять, потому что у них это все выверено и проверено статистикой. А это очень важно. И потом еще хочется сказать особые слова благодарности нашей службе заботы. Которая работала с нами на курсе и днем, и ночью и всегда нам помогала решать наши вопросы и проблемы на курсе. И к концу курса у нас практически не осталось никаких вопросов, и очень все понятно. За это вам, ребята, огромное человеческое спасибо. Ну, и от себя хочу добавить, что я, наверное, была до этого риэлтором-динозавром вот, и если бы мне кто-то сказал, что за две недели я могу сделать свой собственный сайт. Я бы никогда в это не поверила, пока я сама это на курсе не сделала. Для меня это был огромный прорыв, потому что до этого я считала, что это очень-очень сложно, ну и практически невозможно. Поэтому, Дарья Антон, вам огромное спасибо. вот А вам советую, ребят, кто сомневается, это все освоить и доделать то, что Дарья Антон советует, потому что упущенные возможности сегодня — это отсутствие прибыли завтра. Ну и, соответственно, больших нам продаж, успехов и много-много сделок всем. Пока, всем удачи!